Тот момент, когда ты решил полностью довериться своему другу. Первое правило дайвинга гласит, что перед погружением всегда узнавай глубину. Наверное, птички решили добавить ей свою порцию бесплатного мороженого. Hello, darkness, Судя по выражению лица матери, этого ребенка ждет большой сюрприз. Вот почему не стоит засыпать первым на вечеринке с друзьями. Это все, что нужно знать про взрослую жизнь одиноких парней. Когда ты моешь посуду, а твоя семья подставляет тебе грязные тарелки. когда ты на диете и обещаешь себе, что это был последний кусочек. А это тот момент, когда родители отправили тебя учиться не на ту специальность, на которую ты хотел. Когда ты заказываешь посылку и на каждый шорох думаешь что это почтальон. Этой утки явно не хватает адреналина в жизни. Охранные качества этой собаки находятся явно на высшем уровне. Тот момент, когда на работе выдали новую спецодежду. Видимо, эта девушка пропустила урок физики в школе, когда объясняли закон Ньютона. Это я, когда меня будет утром в выходной день. У каждого есть такой друг, который постоянно развивает экран на своем телефоне. В тот момент, когда ты решил самостоятельно сделать ремонт. Видимо, этот парень прочел только половину инструкции по пользованию погрузчика. Судя по состоянию салона грузовика, это происходит уже не первый раз. Наверное, эта девушка овладела силой джедая. Это ты, когда пытаешься кому-то помочь. Этот приятель явно выбил самый главный приз. Тот самый друг, который бросит все, чтобы лишний раз сделать фотку. Эта свинка явно знает, как нужно правильно расслабляться. Ходят слухи, что эту девушку не могут найти до сих пор. Этот парень просто прирожденный тролль. Тот момент, когда вечером случайно забрел в криминальный район. Пиши в комментариях, как тебе такой мобильный формат, а также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.